Привет всем! Сейчас я вам покажу еще одно упражнение для того, чтобы стечь на Ставим правую ногу на перекладину, левая прямая и правая прямая. Колени не сгибаем, лежим минуты на правой ноге. Затем меня, ложимся на левую и лежим минуты. Делаем такие три подхода. С отдыхом. Пятая. Подписываемся. Следующее упражнение. Ставим правую ногу на перекладину, а левую ногу И лежим так 20 секунд. Сидим. Тянемся к ноге, как можно ближе, На правую ногу левую ногу так делаем по 20 секунд. А это я хотела на потянуться, но тут было неудобно тянуться, подойти ближе никак было к турнику, поэтому не очень шпагатный такой пройтись. Подписываемся, нажимаем на колокольчик. Занималась, сейчас я поеду на велики.